Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья, преподаватель компании Акаунт. Сегодня в нашем видео мы рассмотрим с вами конфигурацию бухгалтерия для Украины редакция 2.0. Прикладное решение один из бухгалтерия, редакция 2.0. Предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и формирования обязательной отчетности. Особенностью бухгалтерии 20 является интерфейс есть существенное отличие от редакции 12 давайте посмотрим интерфейс интерфейс называется такси и особенность его состоит в том что каждый пользователь может сам настроить доступ к документам справочникам э расположению кнопок и окон. Так что с тобой представляет интерфейс интерфейс у нас сгруппирован по разделам учета каждому разделу учета соответствуют нужные объекты. То есть, если мы говорим о продажах, у нас объекты счета на оплату покупателям, реализация товаров, услуг, отчета розничных продажах, То есть документы, которые имеют отношение к разделу продаж. Банк касса, видим тоже документы, которые связанные с банком и с кассом и так далее. Покупки, вклад и тому подобное. Итак, у нас есть с вами панель разделов. Мы сейчас видим слева. Нажимая нужный раздел, у нас появляется панель функций с ссылками на документы и отчеты. Также у нас есть настройка навигации, где мы можем с вами переместить команды из доступных выбранные и наоборот. Если у нас нет деятельности, связанной с валютой, мы с вами можем заявку на покупку продажи и документ покупки-продажи валют перенести в доступные команды. То есть выбранных мы уже не будем видеть. Будем видеть платежное поручение, банковские выписки. Это у нас настройка навигации была. Ну, можем вернуть обратно. Вот таким вот способом. самое простой это перетягивание мышки. Также у нас есть настройка действий. Мы можем с вами вывести какое-нибудь действие на панель функции ну, То, что есть в доступных командах. Ну, например, создать списание с банковского счета. Да, я переношу в команду создать. Здесь я уже вижу, у меня будет создать. И сразу буду списание с банковского счета. Доступно. Итак, есть возможность настраивать панели разделов. Мы нажимаем главное меню программы вид, настройка панели разделов. И мы можем с вами опять же выбранные разделы. Сейчас мы видим все, они у нас справа выбранные, и вот все находится. Если мы не занимаемся производственной деятельностью, мы можем выбранные переместить в доступные команды, например, руководителю. Да? Вот. Нажимаем «Ок» видим, что здесь уже у нас нет производства и нет раздела «Руководителю». Можем с вами сортировать банк, производство, выделить выше. Мы можем настроить внешний вид разделов, сделать только картинку. И вот в таком виде. И каждый пользователь, что ему необходимо, как ему нравится настраивать панель разделов также мы можем поменять местами не обязательно у нас это может находиться слева и панель открытых окон вверху мы нажимаем главное меню и бит, настройка панелей например сейчас мы видим панель инструментов и mm -hmm. панель открытых окон я могу например панель инструмент перенести сюда панель раздела вверх и панель открытых слева. Нажимаю применить, ОК. Сейчас у меня такой вид. И возвращаем назад. Ну, например, здесь у нас будет панель разделов открытых, ну как у нас тут было, ну, панель открытых окон. Здесь у нас с вами скрытые окна. Находится на вот этом сером фоне, если я возьму панель истории, окей. Вот моя история, да, я вижу. Да, заходила, что я делала. Если я ее хочу скрыть, эту панельки истории, я нажимаю вид, настройка панелей, и скрытые команды прячу. Также у нас есть возможность настроить начальную страницу. Пока нам нечего еще настроить. У нас с вами нет еще документов, у нас чистая база. Мы начнем сейчас заполнять основные справочники для работы в программе. Итак, естественно, нам нужна организация. Справочник организации у нас находится в разделе Главное, в настройках организации. Для начала я хочу для того, чтобы мы ввели коды организации, налоговой инспекции, я зайду в справочник налоговых инспекций и загружу из файла, который находится в шаблоне программы обновлений. Загружу данные в справочник налоговых инспекций. Загрузка данных завершена. Мы сейчас обновим списочек. Итак, у нас есть список. Заполняем данные об организации. Создаем организацию. Пишем краткое номинование. полная у нас идет в печатные формы. Мы напишем сокращенно, не тратим на это время. Так, префикс у нас должен быть документа. Вот по Произвольный набор цифр. Дальше банковский счет. Записываем организацию, нажимаем создать. Номер счета. Валюта будет у нас счета гривня. МФО. Мы бы могли бы сюда вбить какой-нибудь МФО и нажать найти. Но нам программа сообщает, что не найдено. Да? Я могу вбить полностью. Программа говорит, что не найдено у меня это МФО. Так оно и есть. У меня справочник банков пустой. Я сделаю подбор из классификатора. Нажму МФО. Например, да, вот этот выберу. И добавлю из классификатора банк и выберу его в банковский счет. Итак, у меня есть номер счета, валюта счета основного, МФО и в каком банке. Дата открытия, закрытия вносит информационный характер, поэтому мы не заполняем. Записать, закрыть. Носим данные о кодах организации. Мы с вами будем начинать работать в программе с 1 января 2018 года, поэтому период ставим. дату ввода остатков. Выбираем. КОД КТУ. Ну, например, пускай будет налоговая инспекция. Говорю показать все. Например, там написать закрыть. Закрываю код и выбираю. Итак, у меня есть территория, код, налоговая инспекция. Ну, мне еще нужны данные ННМ. Здесь я не заполняю, сейчас мне нет необходимости. У себя вы, конечно, заполняете все коды организации, коды регистрации. Нам нужен адрес, нажимаю Заполнить. Здесь есть право заполнять раздельно по полям, либо сделать, ввести адрес в свободной форме. Так, фактически у нас совпадает с юридическим. Если почтовый не совпадают, я снимаю флажок почтовый и вношу адрес, какой мне надо. Например, вот так. Выписано. Дальше. Мы должны ввести данные о ответственных лицах. Создаю ответственное лицо на дату ввода остатков. Итак, физическое лицо. У меня справочник физических лиц пуст, поэтому я добавляю физическое лицо. На данном этапе мне достаточно фамилия, имя, отчество. Остальное мы рассмотрим на участке кадра и зарплата. Создаем должность директор. Записываем. Итак, дальше. Данные об ответственном лице главном бухгалтере. Создаем физическое. дату 31 2017 на должности и создаем Кассира, да? Это у нас будет кассирка. кассира. Итак, мы внесли с вами данные об организации. Коды организации, которые нам необходимы для работы. Адрес, ответственные лица. Также можно в бухгалтерии для Украины редакции 2.0 добавить логотип к счету. И также можно добавить Факсимилье подписи. На закладочке прочая, дата начала использовать динозвета. Мы с вами его не используем. Итак, нажимаем записать. Следующее, что нам понадобится. Какие данные? Это данные о подразделениях организации. Существует основное подразделение, но прописывается по умолчанию в программу предсоздания организации. У нас будут подразделения. Первое. Организация альтернативы. Подразделение администрации. Следующее у нас будет подразделение отдел продаж и третье подразделение делаем производство сдаем три подразделения так, возвращаемся на закладочку основную Итак у нас есть. Сведения об организации сведения о подразделении. Итак, перейдем к настройкам программы. Есть настройки информационной базы в целом. То есть здесь мы включаем какие-то разделы, выключаем учета. Находятся они у нас в разделе «Главное» – «Параметры учета». Настройки – «Параметры учета». Итак, мы ставим флаг «Ведется учет расчета в валюте». Обособленные пока не настраиваем, это имеется в виду, розничные точки с кассами, расчеты. Итак, я ставлю по документам расчета. При установке этого флага у нас добавится аналитика к счетам с контрагентами, к плану счетов 361, 631 и так далее. Дебиторы наши кредиторы. Закладочка запасы. Я ставлю по партиям. У меня будет метод списания FIFO. Ставлю аналитику по складам. По количеству и по сумме я хочу видеть аналитику. Итак, отрицательные остатки я снимаю. Мы будем вести остатки, видеть реальные остатки. Возвратной тары у нас не будет. И на печатную форму я не буду выводить ни код, ни артикул. Дальше идем. Торговля. Если мы ведем комиссионную торговлю, ставим. Если ведется розница, тоже ставим галочку. Пускай так и будет. Закладочка производства ставит, ведет, производ, ведется производственная деятельность. Тип плановых цен у нас пока не настроен. Итак, на закладочке «Сотрудники и зарплата» мы с вами поставим «Учет вести» заработной платы кадрового учета в этой программе по каждому работнику и кадровые документы будем использовать полный кадровый учет. записать запись. Параметры учета мы настроили. Значит, мы для нашей организации должны создать запись в учетной политике. Создаем ее на дату ввода остатков. Схема налогообложения Выбираем налог на прибыль НДС. Галочка Определять объект налогообложения без корректировок финансов результата. Это для заполнения декларации о прибыли. У кого дохода до 20 миллионов. И тогда они ставят галочку Определять объект налогообложения без корректировок. Принимают такое решение. Ставят галочку. Эта галочка влияет только на заполнение декларации о прибыли. Печать. Информация о платильщике для печати. загальных обо Або по иншему. Запасы. Итак. Метод списания ИФО ставим. По рознице. Пока поставим по продажной стоимости. Будем использовать 9 класс счетов. Производство пока оставляем так как есть. Переделы определяются автоматически и общепроизводственные пока не заполнены. Нажимаем записать. Итак, у нас с вами есть организация, четная политика, подразделения банковский счет. Обособленных подразделений у нас пока нет. Ответственные лица у нас записаны. Есть также еще ссылка, еще, где есть нумерация. Ну, что нам понадобится? Нумерация налоговых накладных. Поставим. Вести помесячную нумерацию и вести Раздельную нумерацию. Вот такую поставим нумерацию с 1 января 2018 года. Нажимаем записать. Все. Данные об организации ввели. У нас уже есть ответственные лица. Параметры учета у нас настроены. Вот На начальной странице у нас появляются задачи, которые нам надо проверить. Все у нас уже есть, и мы можем ввести данные об остатках.